Всем привет, меня зовут Вас. Я думаю, в каждом городе есть те места, которые жители стараются обходить страной. Если же покопаться в истории того или иного города, то в ней будут упоминания о подобных локациях. Кого же было мое удивление, когда я узнал, что в том районе, где я живу, находится сразу несколько мест, которые называют прудами. Это Анализ. Четвертый выпуск как ты дома, Минска. Знаете, тот дом, который находится напротив нас, является одним из самых мистических в Минске. Говорят, что когда рыли котлован, чтобы сделать фундамент для этого дома, а дом должен был строиться очень быстро, и вот во время ройки котлована там были найдены остатки немецких солдат, которые, ну, естественно, нужно было перезахоронить. Но строители не перезахоронили где-то на каком-то месте нормальном останке, а просто-напросто взяли и сохранили на территории завода, который находится сзади меня. Ну а остальное, остальную половину просто так и оставили, залили поверх бетоном. И вот если написать самые мистические дома Минска, то помотав немножко низко, я, естественно, оставлю ссылку в описании. Вот этот дом, он там будет как один из самых мистических. Говорят, после того, как началось заселение, и прошло долгого времени, и получается, что начали тут погибать мужчины очень-очень стремительно. И вот по сей день говорят, что это очень нехорошее место. И даже стоя тут и понимая историю, ты чувствуешь себя не очень хорошо, потому что вот это как-то крипово. Этот вот простой двухэтажный дом не такой простой. Этой легенды нет в интернете, и как бы если загуглить какие-то тайны и мистические места Минска, то это истории нигде не будет. Но я недавно услышал от одного источника, что именно вот этот вот замрованный участок, который больше похож на, например, на балкон, когда ты убился с балконом, но говорят, что именно когда этот балкон здесь был, с него сиганул человек и убился на смерть, хотя упасть со второго этажа и убиться, это очень, я думаю, будет сложно, еще сказать, что именно тот, кто прыгал, он был сумасшедший, и легенда, что приведение того, кто оттуда вот прыгал, оно сих пор здесь тут ходит, и буквально появляется каждую ночь. что вот такие вот две неприятные истории когда-то произошли в Минске. Если же вы меня спросите, верю ли я в то, что произошло, то я скажу, что да, отчасти. Если же копнуть в историю еще глубже, то я не могу отрицать тот факт, что в том доме, в котором я сейчас снимаю данный ролик, немного покопавшись вниз под фундаментом этого самого дома, можно найти чьи-то кости. И я не могу отрицать тот факт, что это будут кости не человека. Ну а если же посмотреть на историю про сумасшедшего, который выбросился с балкона, то это тоже, конечно же, могло произойти. Но мистики здесь совершенно никакой нет. Почему? На мой взгляд, все эти истории это просто красивые рассказы, которые дают каждому из районов свою отличительную черту. Например, приезжает к нам в город турист. И мы ему говорим, вот в том районе у нас растут красивые цветы на клумбе, а в том районе у нас выбросился человек из окна, и теперь его поведение каждую ночь ходит по этому самому двору, то как вы думаете, в какой бы район поехал турист? Мне кажется, он рванул ночью тот район, где якобы обитает призрак. И все эти истории, они будут передаваться... Из года в год, из уст уста, вы будете рассказывать своему другу, друг своему. И может быть, через пару десятков лет, именно эта история про раскопанные кости обойдет такие краски, якобы ночью, скажем в три часа. Из подвала этого самого дома выходит скелет в фашистской форме и с автоматом на перевес Но от стола самого дома с балконом, каждую ночь, Выпрыгивает призрак без головы. И я считаю это нормально. Потому что каждому городу нужна своя история. Конечно же, связанная с мистикой. Ну а мистики же здесь совершенно никакой нет. Ну что ж, друзья, надеюсь вам понравился этот выпуск. Я надеюсь, что вы уже подписались на канал и поставили этому ролику лайк. Мы загораем уже и пятый выпуск хороанализов, а и в нем мы проведем очень серьезный эксперимент, так что ждите. Беремое спасибо, что посмотрели этот ролик. Всем удачи.